Здравствуйте! В эфире информационная программа Время в студии Екатерина Андреева. В Ленске будет восстанавливаться. Ленск будет восстанавливаться на прежнем месте. Такое решение принято на совещании в администрации города, который провел президент России Владимир Путин. Президент заявил, что надо привлечь соседние регионы, перебросив Якутию строительные мощности и восстанавливает все-таки город на прежнем месте. Кроме того, Владимир Путин поручил в самые короткие сроки разработать программу действий, чтобы на трилетних месяца отселить из Ленска 4100 проживающих в городе детей и отправить их на отдых. Президент прилетел в Ленск, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в этом городе, практически полностью разрушенным сильнейшим наводнением. Подробнее обо всем расскажет Андрей Муртазин. Город Ленск больше всех пострадал от паводка. Сегодня утром здесь побывал Владимир Путин. По пути в городскую администрацию президент несколько раз останавливался и беседовал с жителями. Жители жаловались на равнодушие к ним со стороны местных властей. А нас вообще а, ни во что не, не принимают во внимание совершенно. Помогите, пожалуйста. Да что, по пять дней сидели на крыше, никто булки хлеба не принес. В администрации глава государства провел экстренное заседание с руководством МЧС и с руководителями Якутии. Ситуация, конечно, очень грустная. Мягко говоря, очень грустная. Беда большая. И людей пострадало очень много. 30 тысяч человек. Свыше 30 тысяч. Поэтому давайте предельно кратко и а, как можно профессиональнее. Прошу, приближенно к реальной обстановке, без лишних слов. Первое, чего мне хотелось услышать? Еще раз восстановить ход событий, как они развивались и причины. Местные наши коллеги называют цифру 3,9 миллиарда. Рабочая группа говорит 2,4. При этом руководство республики ставит вопрос о том, чтобы оценить весь ущерб. Вы говорите, что работали только по Ленску. Ясно, что в других районах республики тоже живут люди, и многие из них не в лучшем положении, чем те, которые стояли здесь на улице и плакали сегодня, когда мы с ними разговаривали. Президент заслушал доклады руководителей МЧС и потребовал ко вторнику назвать точные данные. Ситуация сложная, масштаб очень большой. Пострадало 30 тысяч человек только вот в этом районе. По оценкам республиканского руководства, свыше 40 тысяч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 в ближайшее время, по словам президента, будет разработана федеральная целевая программа развития Якутии, которая предусматривает восстановление районов, пострадавших от наводнения. Эта программа будет частью целевой программы развития Дальневосточного региона. Владимир Путин поручил правительству и руководству Якутии выдать пострадавшим новые жилищные сертификаты и параллельно начать строительство новых домов. Самое главное в том, чтобы не теряя времени, а здесь промежуток времени не очень большой для развертывание и окончания работ. Самое главное, чтобы ни один день не был потерян. 29 мая в Кремле Владимир Путин заслушает доклад президента Якутии Михаила Николаева о ходе восстановительных работ. Андрей Муртазин, ОРТ. Как и предполагали гидрологи, вторая волна ледохода прошла Якутск практически незаметно. Уровень реки Лены повысился лишь на полметра, хотя в Ленске именно вторая волна, поднявшись на 7 метров, полностью затопила Город. По последней информации, у Якутска вода опустилась на 20 сантиметров ниже критических отметок. Но теперь возникла новая проблема. Как сообщалось ранее, паводковой водой на Ленской нефтебазе были разрушены задвижки и трубопроводы топливных резервуаров. И э, в реку Лену попала нефть. По официальной версии МЧС Якутии, где-то попало в Лену 200 тонн нефтепродуктов. Однако, -то, однако в Ним природы считают, что эти данные занижены. Самое крупное нефтяное пятно на реке сейчас находится в 40 километрах выше Якутска. Власти республиканского центра не исключают, что на время его прохождения через город будет остановлена работа городской водозаборной станции. В Калининградской области по решению губернатора Владимира Егорова пятница 25 мая объявлена днем траура. В среду утром на железнодорожном переезде овражное новое» в районе Черняховска произошло, произошло столкновение рейсового автобуса карс с дизель-поездом. В результате аварии погибли 14 человек. Вторые сутки на месте падения военно-транспортного самолета под Ржевом ведутся поисковые работы. И вот что сообщает наш корреспондент Анатолий Лазарев. Сейчас вся операция в районе падения транспортного самолета АН-12 проводится силами военных, прежде всего ВВС. Несмотря на то, что накануне были обнаружены останки членов экипажа, Военные по-прежнему не теряют надежды найти кого-нибудь из летчиков того злополучного борта живыми, поэтому поисковая операция продолжается, но, по словам самих же военных, к сожалению, шансов немного. Постепенно военные приступают к строительству примерно 5-километровой дороги до болота Красное, куда и упал самолет. Погода здесь значительно улучшилась, прекратился дождь, появилось солнце. Дорога более-менее подсыхает и становится более-менее пригодной для езды. На наших глазах проехала машина с полевой кухней и появился КАМАЗ с металлическими кроватями. Все это предназначено для тех солдат, которые всю минувшую ночь провели в районе катастрофы. Я напомню, что сейчас в операции задействовано около 100 человек. Эксперты крайне осторожно высказываются о возможных причинах катастрофы Ан-12. Они говорят, что пока не найдены черные ящики, восстановить точную картину гибели самолета невозможно. И тем не менее, первая версия произошедшего уже есть. Антон Степаненко продолжит тему. Самолет столкнулся с землей практически вертикально. Вокруг места падения нет поваленных деревьев. Именно этот момент позволяет аналитикам ВВС сделать предположение о возможных причинах катастрофы. Такое могло быть если один из двигателей, любой, отказал и не перешел во флюгирование. Это приводит к резкому торможению, к резкому увеличению крена с последующим затягиванием пикирования. На практике флюгирование выглядит так. Лопасти винта могут поворачиваться вокруг своей оси. В случае отказа двигателя лопасти, как флюгеры, ложатся параллельно набегающему потоку воздуха, чтобы не создавать сопротивление. Если же система не сработала, что предположил главком Корнуков, то винт отказавшего двигателя превращается в мощный тормоз. Он тянет крыло самолета назад с такой силой, что мощности оставшихся моторов не хватает для того, чтобы выровнять машину. Самолет резко наколеняется и срывается в пике. Поиски экипажа пока продолжаются. Надежд на то, что кому-то удалось спасти, очень мало. На борту любого военно-транспортного самолета есть парашюты. Были они и на этом Ан-12. Очень Энергично развивалась аварийная обстановка со значительными знакопеременными перегрузками. Экипаж реально не имел ни времени, ни возможности для того, чтобы хотя бы, я полагаю, одному человеку покинуть самолет. Модель Ан-12 на вооружении с конца 50-х. Ее производили до 73 -го года. Всего было построено 350 таких самолетов. Срок эксплуатации разбившейся машины заканчивался в будущем году. Недавно она побывала в капремонте и имела допуск к полетам. За несколько часов до своего последнего рейса экипаж майора Грищенко поднимал эту машину в воздух. Она перелетела из Кубинки, где базируется полк, в Ружев. Никаких замечаний к технике не было. Военные до сих пор считают Ан-12 надежной машиной. И это подтверждают сроки ее эксплуатации. Впрочем, металл стареет. Бесконечно ремонтировать и летать невозможно. Причина не в том, что модель ненадежная, а в том, что нет восполнения, нет новых типов, и мы вынуждены эксплуатировать вот эти машины, которым уже, я повторяю, скоро по 40 лет. До выяснения причин катастрофы генерал Васильев запретил все полеты на оставшихся в округе самолетах Ан-12. На других типах полеты ограничены. Антон Степаненко, Валерий Киоса и Денис Алексеев, ВРТ. Чрезвычайное происшествие в Мурманской области. Несколько дней назад четверо охотников за цветными металлами похитили с маяков Кандалакшеского залива несколько приборов, содержащих радиоактивные вещества. В результате корабли Северного флота лишились береговых ориентиров, а радиационный фон вокруг маяков в 30 тысяч раз превысил естественный. Репортаж Елены Извариной. Почти две недели эти люди и не подозревали о том, что получили сильнейшую дозу радиации. Они буквально голыми руками сняли свинцовые защитные чехлы с радиоизотопных генераторов маяка. Хотели сдать в скобку свинец. Рассчитывали получить тысячи по три на каждого. После задержания их сразу же поместили в больницу. Диагноз «лучевая болезнь». У них имеются э, признаки ну, местной лучевой болезни, вернее были проявления местной лучевой болезни. Они обожгли в момент демонтирования прибора руки. Немножко пострадали глаза. Еще два злоумышленника находятся в КПЗ. Похоже, они отделались более легко, но отвечать всем вместе придется по одной статье. Это обыкновенная 158-я статья УК РФ, то есть обыкновенная кража. То есть люди, занимающиеся сбором металла, просто разоборудовали какой-то механизм. А то, что получилось уже там и загрязнение, и все остальное, это уже... Следствие. Когда старатели сняли защитный чехол, радиоактивные источники они просто бросили. Пока определено местонахождение только одного. Остальные надо еще найти. Излучение, которое идет от каждого из них, в 30 тысяч раз превышает природный фон. Маяк, который разобрали злоумышленники, стоит на этой горе. Его отсюда еле видно, но ближе подойти нельзя. Опасное радиационное излучение распространяется вокруг него на несколько километров. И уже за моей спиной начинается опасная зона. Чтобы жители не попали в опасную зону, вокруг горы Медвежьей выставлены оцепление. Даже нашу группу сегодня задержал милицейский кордон. Здесь, по идее, сейчас зона, здесь нельзя ничего делать. Заражены чем? Радиации. Сегодня ночью в Кандалакше совещались специалисты Северного флота и МЧС. Сейчас самое главное найти все источники излучения и решить, как их перевести к месту захоронения. Специалисты говорят, что на это уйдет не одна неделя. Все это время опасная зона будет под охраной. Елена Изварина, Олег Нугаев, ОРТ, Мурманская область. Сегодня депутаты Госдумы рассматривали во втором чтении президентский проект закона о политических партиях. Напомню, что принятый в первом чтении еще в феврале этот документ регулирует вопросы создания и работу партии. И все подробности сегодняшнего заседания Государственной Думы России в репортаже Влады Вишневской. Предыдущее первое чтение закона о партиях было проведено 4 месяца назад. За это время документ получил почти 1200 поправок, основных среди них три: Запрет на приостановку работы партии, если ее численность меньше 10 тысяч человек, отмена запрета на создание региональных партий, а также отмена госфинансирования. Вообще этот закон нужен, и он стал значительно лучше. А вот наши предложения, которые мы высказали, они должны...